всем привет сейчас я вам покажу 5 простых рыболовных узлов которые использую лично я и которые подойдут практически каждому рыбаку на все случаи для его рыбалки мы ну начнем наверное с самого простого и самого моего любимого узла это восьмерка сгибаем вот так вот леску я взял специально потолще чтобы вам было видно и делаем раз два три оборотика далее вот так вот стягиваем как вы видите получается вот такая вот восьмерочка в такой восьмерка отлично крепятся крючки как с ушком так и с лопаткой просто продеваете вот так вот в эту восьмерку крючок затягиваете не забывайте при этом смачивать но я это делать не буду на камеру вот так вот затягиваете и вот такой вот достаточно крепкий узелок получается его можно использовать как на летние крючки так и на зимние мормышки все достаточно надежно следующий узел также подойдет для привязки крючков он называется клинч там нужны крючки именно только уже с ушком лопатка не подойдет продеваем леску в ушко Делаем хвостик вот так где-то. Далее берем вот так на любой палец одели крючок. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, можно шесть оборотиков сделать. 6 оборотиков сделали. Далее берем вот этот хвостик, продеваем в петельку, которая у нас на пальце, перехватываем. И теперь потихоньку, также не забыв все это дело смочить, начинаем стягивать. Тоже такой достаточно крепкий узел получается. Как вы видите, он. крючок гнется, резко не рвется. Узел не развязывается. И дальше лишнее откусили. Крючок готов следующий узел это будет петля для отводного поводка на основной леске берем то место где вам надо сделать петлю сгибаем вот так вот кольцом леску и начинаем вот этот низ вот так вот между собой скручивать держим вот так вот два хвоста руками в середине при помощи пальцев делаем оборота 4 и затем вот эту вот верхнюю часть Продеваем в получившуюся вот эту вот петлю. Далее все это дело. Также можно немного смочив. Спокойненько. Затягиваем. То есть я еще сильно не затянул. Как вы видите, уже петля получается. Теперь просто вот так вот все это дело подтягиваем. Опять же, повторюсь, делаю на толстой леске. Поэтому все крупно так. Стянули. Также не забываем смачивать место стягивания узелок. Как вы видите, петля готова. Четвертый узел. Допустим, вам надо между собой связать две лески. Или леску со шнуром. Ну, там без разницы. Берете одну леску, сгибаете у нее край, примерно отступив 10 сантиметров. Далее, следующую леску вставляете в эту петлю. Тоже немного хвостик оттянули. И теперь начинаем просто вот так вот мотать оборотов 5-6 узел очень простой но надежный вот сделали 6 оборотов берем хвостик и обратно его продеваем в эту петлю которая была у нас на пальце также все это дело смачиваем и потихонечку начинаем стягивать Все, Как вы видите, две лески скреплены надежно. Тяну, руки режут, лески не рвутся. Ну, Соответственно, лишние хвостики отрезаете. Ну, вот такой вот красивый, аккуратненький узелочек у нас получился. Довольно крепкий. Никакая-то не морковка. С морковкой заморочек много. А этот узел очень простой. Ну и пятый узел это очень простой узел, как привязать леску к шкуле катушки. Отступаем от края лески сантиметров 40. См, делаем двойную петлю здесь. Вот как вы видите, двойная петля. Теперь хвостик вот этот вот через петлю продеваем. Раз. Два. 4 также можно 5 оборотиков сделать 5 далее вот этот вот виточек оставляем в руках а второй затягиваем до такого состояния откусываем лишний хвостик краешек лески получилась вот такая вот подвижная петля которую немного расширяем Делаем здесь восьмерочку. Одеваем на шпулю нашу. И далее просто обратно ее затягиваем. Вот примерно что получилось. Теперь одеваем шпулю спокойно на катушку. И спокойненько укладываем на нее леску. Ну а на этом, друзья, у меня на сегодня все. Вы были на канале Барс ТВ. канала рыбалки и самоделках. Всем спасибо за просмотр. И до новых видео. Всем хорошей рыбалки.